Серьезно. Серьезно. Прошу, В нашей семье все мы тебя принимаем. И ждем давно. Поэтому и сразу же сегодня что я, я Ну, я Сергей, добро пожаловать на Динамо ТВ. Сегодня ты официально стал игроком Минского Динамо. Мы тебя с этим, конечно же, поздравляем. И первый же вопрос, что ты можешь сказать по этому поводу? Для меня это, конечно, такой огромный вызов все-таки. В любом случае, это топ-клуб, скажем так, не только в Беларуси. Он всегда на слуху, наверное, самый вот такой слышимый футбольный клуб. Потому что в СНГ, ССР это всегда Динамо социализирует. Поэтому я рад, и мне останется только, конечно... Оправдать надежды, которая на меня здесь была. И такие совпадения случаются. Вот в субботу мы отыграли против Солигорского шахтера. И наверняка ты смотрел этот матч. Что можешь сказать про поединок, прошедший? Ну, игра тяжелая, тяжелая, игра, что я могу сказать. Но совпадения, да, наверное, ну, мы как бы, в принципе, когда я расторг контракт, начались какие-то такие разговоры, интересы. Мы, в принципе, быстро все договорились. И уже ну, как бы, нюансы там, на днях утвердили медовследования. Поэтому... До... Не получалось бы прийти до, до игры с Олегорском, но так совпало, что после того всего увиденного я теперь уже игрок Двинавников. Какой фактор был для тебя решающим при принятии решения о переходе в «Минское Динамо, как следующий клуб твоей футбольной карьеры? Задачи, амбиции. В любом случае, э, как там, все меня сватали домой, конечно, еще, но есть задачи. Я, я думаю, что еще не сказал последнее слово, по крайней мере, в белорусском футболе. Есть сборная, надо вызываться, надо и поднять максимально, потому что Динамо хотя, с моей стороны. Потому что стоят серьезные задачи, серьезный тренер, серьезный состав. Это основное. Ну и, конечно, традиции в любом случае. Что в целом можешь сказать о нашей команде в этом сезоне, я имею в виду те игры, которые ты смотрел сам? Ну, я, наверное, практически все смотрю игры. Особенно, когда я в дубле был. Времени свободно много. нет Но, я говорю, что, наверное, моментов мало. Создается вроде у ворот Динамо, но почему-то постоянно гол. То есть, такие нелепые один момент, гол. Но я думаю, что это дело времени. Сейчас все притерется. С приходом нового тренерского штаба в любом случае какие-то изменения. Все притираются. Я думаю, сейчас все в ближайшее время устаканится и все пойдет только вверх. В команде есть те ребята, с которыми ты раньше выступал вместе, это в Гомеле, Костя Рудинок, в Шахтере, Риос, Олихнович, Вергейчик. Может быть, ты с кем-то из них советовался, общался перед тем, как подписать контракт с нашим клубом? Нет, ни с кем не общался. Во-первых, начались разговоры до игры с Шахтером. Во-вторых, ну зачем ребят будоражить? У каждого свое восприятие на эту ситуацию. Кто-то будет нервничать, кто-то переживать. Ну, это непрофессионально было бы. Есть взрослые люди которым я там раньше играл, которые закончили тренера, я посоветовался. Ну и, в принципе, поэтому только из-за этого я, может быть, я и хотел бы позвонить, но это было бы неправильно, что в любом случае так, ведь информация быстро расплывается, а если я бы еще позвонил, то некрасиво и непросяно. В целом, я думаю, не должно возникнуть каких-то проблем с адаптацией, потому что много кого ты знаешь и по выступлению в чемпионате в Беларуси, плюс также сборная Беларуси. Да, я думаю, большинство футболистов я, в принципе, с... Знаю. Наверное, только, может, с легионерами не знаком, но большую десятки я точно считал, что я знаю, знаком, нормально, в хороших отношениях. Вот, вы четыре человека только играл, в сборной еще там пять, человек пять, еще просто пересекались, <laughs> поэтому я думаю, что с этим проблем не будет. Ну и, во-первых, в принципе, мы недалеко уехали, страна та же, люди те же, язык тоже, я думаю, что вообще проблем никаких не будет. Твоя профильная позиция – правый защитник, но в Шахтере бывали случаи, когда ты играл и на левом фланге обороны, а даже играл опорного полузащитника. Так ли это и насколько ты универсал? Так, наверное, сложились обстоятельства, конечно, все время. То и у Кубарева в Гомеле было, и в Шахтере, и в сборной приходилось справа, слева, в Шахтере центрально. Но, скорее всего, все равно-таки я правый защитник. Ну, как я считаю. Проблем вроде и нет сыграть, но рабочая нога никто, но не две одинаковые в любом случае. Проще справа, но, опять же, как показала практика, проблем нет. Слушай установку тренера, выполняй то, что тебя требуют, Я думаю, что какие-то определенные игры можно закрыть на любой позиции. Даже если скажут быть нападающим? Ну, скажут, будем бегать. Будем играть за счет сильных качеств, отбирать мяч у защитников. Поэтому, я думаю, тоже проблем. Может, с реализацией будут вопросы, но будем брать с темпом, интенсивность. Прямо сейчас мы находимся на стадионе «Динамо». Можно сказать, что в какой-то степени теперь это твой новый дом. Что можешь сказать о нашей арене, потому что ты здесь уже играл не один раз? Стадион, ну, я говорю, много, конечно, противников, я так понимаю, реконструкции. Но мне кажется, для Беларуси это красиво, масштабно. Все хотят лучшего, но, по крайней мере, когда я первый раз, наверное, вышел старину здесь играть, или, по-моему, или сборной, по-моему, играть. Для меня такой, скажем так, даже мандраж легкий от... Большого стадиона, все-таки история есть. То есть мне как бы здесь симпатично. Мне нравится здесь играть. То, что я играл здесь из -за сборной за Еврокуб, мне понравилось. Поэтому даже вчера, хотя я наверное, первый раз шел в жизни через парадный вход. То есть я как-то был один раз на игре «Барселона-Батэ», но это было давно. Поэтому ну, для меня такое, скажем так, по слово подобрать, интересное, Значимое событие. То есть мне здесь приятно находиться. Ну и заключительный вопрос. У тебя довольно богатый опыт выступления в чемпионате Беларуси. Ты действительно очень много раз играл против Минского Динамо. Чем тебе торси торсида динамовских болельщиков и фанатов? В последнее время, конечно, численность их упала. Ну, по крайней мере, не, боле... не в душе, а в посещении стадиона. Ну, конечно, основное, что мне очень больше всего нравилось, это Динамо Юни, когда там было космос. То есть я Это, это до сих пор все помнится, как мы... Помню, проиграли, наверное, матч за третье место, но ну, это чугомелем, наверное, было. Ну, это какая-то атмосфера была такое, что-то непон... невероятное. Вот сейчас вспоминаешь, блин, почему нет такого. Но все мы все понимаем, поэтому всегда, когда их приходит, очень много, это всегда классная поддержка, классные заряды, поэтому я надеюсь, что все стаканится, образумится, и палечко еще будет больше.